Наш эфир продолжает программа Эфима Фиштейна Похищение Европы. Здравствуйте, Эфим. Добрый день, Сергей. Добрый день, наши уважаемые зрители, слушатели, читатели, писатели все, кто имеет отношение к этому выпуску. Ну и начнем мы, наверное, по традиции с, с Европы. Да, Сергей. Вы знаете, когда я называл или предложил вам название передачи «Похищение Европы», я исходил только из каких-то культурологических ощущений. Это было чисто культурное предложение, поскольку опиралось на культурные слои прошлого, на антику, на современность, потому что «Похищение Европы» весьма популярное название. Но сейчас мне думается, что оно как нельзя лучше соответствует Реальности. Я объясню, разумеется, в передаче почему. Еще никогда Европа не была столь очевидно похищена, то есть угнана, унесена, уведена. Что хотите, подставьте любой глагол, как сейчас. Похищена она не человеком, не страной, не какими-то злокозненными злоумышленниками. Она похищена идеями, набором определенных идей, имеющих весьма разрушительное свойство. Это идеи, которые в прошлом мы бы назвали социалистическими, идеи равенства, идеи уравниловки, потому что равенство всегда уходит в уравниловку де-факто. И вот эти идеи сейчас овладевают умами, умами и помыслами европейцев. И это чудовищно. Вот что бы вы назвали такой приметой, скажем, нашего общего тоталитарного прошлого? Я бы назвал такой общей приметой, объединяющий все, а вернее подводящий итог всему? Я бы назвал всеобъемлющий дефицит. Нехватка всего. Казалось, мы это давно прошли в Европе больше формально социалистических конструкций государственных или общественных, не осталось. Мы все живем в более-менее свободных обществах, где дефицита, по идее, быть не должно, потому что это рыночное общество. Это общество свободного рынка. И как у вас в Америке, если чего-то где-то не хватает, там на юге, в Даласе, то его завезут, то чего не хватает, завезут с севера, из Чикаго, из Денвера. Вопрос дня. По железной дороге, а лучше еще на самолете подвезут, что называется, потому что то, на что есть спрос, на него есть всегда и предложение. Это было акси, аксиом, это было, это было совершенно утверждение, не требующее доказательств. И что же получается? Вот мы сейчас живем в Европе, где вспыхивают то там, то тут странное явление дефицита. Причем объяснить, почему там не хватает того, а здесь не хватает оного. Совершенно невозможно. Ну, может быть, и вы знаете примерно, что не хватает сейчас топлива в Британии. Естественно, можно подобрать рациональное объяснение. Британия в результате Брексита вышла из Европейского Союза, послала домой и тех людей, которых принято называть обслуживающим персоналом, в данном случае, скажем, водителей грузовиков больших фургонов и... Возник недостаток, нехватка топлива, бензина, чего угодно. Стоят колоссальные очереди э, за бензином на бензоколонках. Стоят часовые, двухчасовые, по полдня очереди. Это было бы еще понятно, рационально объяснимо, если бы это происходило только в Британии. Но мы знаем, что мы сейчас на пороге крупнейшей нехватки газа большей части Европы, хотя именно сейчас подключают э, Северный поток, два из России. Тем не менее, многие государства уже сейчас беспокоятся. Ну, хотя бы то государство, откуда я сейчас с вами говорю, Чехия, где, казалось бы, газа вообще всегда хватало, и никогда такой проблемы вообще не было, сколько я себя помню. А я живу здесь, скажем так, полвека в этой стране. И вдруг, и вдруг поговорю это о том, что не газохранилища, вот эти колоссальные эти шары, где хранится газ в сжатом состоянии, которые могли раньше их хватало запасов на 2-3 на года. Есть сильное сомнение, хватит ли, ли их на эту зиму. И вот так неожиданно, то там, то тут возникают дефициты. Казалось бы, их не должно быть, но сейчас, скажем, здесь в Центральной Европе намечается дефицит. Бумаги, вы не поверите. Еще год назад дерево было баснословно дешево, потому что деревья приходилось валить, лес приходилось валить по той причине, что он был поражен, как она называется, древо едка, древоже. Не помню уже, как она называется по-русски, но это червоточ, это, это животное, которое жучки, которые прогрызают кору, питаются корой, живут под корой деревьев и так далее. Пришлось валить леса. валить леса. И бумаги было в переизбытке. Лес некому было продавать. Сейчас вдруг и объяснения рационального этого нет. Нарушено что-то в работе рынка, свободного рынка. Вдруг бумага оказывается здесь недостаточной дефицитным товаром, и газеты жалуются, что им не на чем печатать свою продукцию. Представьте себе, разумеется, и дерево как таковое, которое здесь весьма успешно используется как топливо, для, скажем, для каминов. Вдруг подорожало втрое, вдруг его нет, оно в дефиците. Я считаю, что это не отдельно взятое явление. Я думаю, что это начало нового мира, это начало новой реальности, в которой нам предстоит жить работа рынков нарушена, потому что что-то испортилось в механизме в механизме товарообмена европейских стран. И это будет нами ощущаться все с большей и большей нарастающей силой, потому что нынешняя реальность Европы – это реальность разброда, это реальность хаоса, это реальность механизма, где шестеренки почему-то не совпадают где каждая страна, несмотря на то, что мы являемся частью сообщества экономического в любом случае, но ну и политического, не, несмотря на это, каждая страна вынуждена будет бороться в одиночку. Потому что нарушены эти связи, нарушен ход жизни. Ну, сказав эти общие слова, которые склоняют к мысли о том, что Европа совершает э, самоубийство, эта тяга к самоубийству отмечена, между прочим, ни разу, ни два социальными психологами и психиатрами она отмечена. Это называется тяга к смерти, это называется тяга к танатосу. Танатос это богиня или Бог смерти, и многие сообщества в какой-то момент проявляют безграничную тягу. Объясняется это, даже не объясняется, а подводится под это явление идеологическая подоплека, некая. О том, что это и есть стремление к прогрессу. Просто прогресс принимает по каким-то загадочным обстоятельствам форму смерти. Ведь если подумать и обратиться к истории, то мы и сейчас недоумеваем, мы не понимаем, из-за чего началась Первая мировая война, которая унесла в могилы миллион, десятки миллионов жертв. Но если так подумать и спросить себя, и спросить друзей, и спросить ученых, ну а из-за чего? У нас нет рационального объяснения, кроме, повторяю, кроме этого психиатрического явления тяги к смерти. Да потому что марксистское объяснение, это, были, это была война из-за рынка сбыта, как Маркс это нам, тогда студентам объяснял. Но это же бред собачий, ведь в результате этой войны не, измери, не изменились очертания колоний европейских держав, как они были в африканской колонии Здесь немецкие, здесь французские, английские. Так они и остались. Ни одна граница фактически в результате этой войны не была изменена. В чем же война за рынки сбыта? И зачем положены десятки миллионов жизней? Сказать это сегодня никто с уверенностью не может. Сейчас, по моим ощущениям, мы вплываем, въезжаем вот такую же, в такое же смутное время, не имеющее рациональных обоснований. И это время любопытно тем, что оно в научно-общественной научно мысли Европы воспринимается как колоссальный шаг вперед на пути к сияющим высотам, к светлому будущему, к завтрашнему дню, к прогрессу. Все померяется и все измеряется тем, насколько то или иное явление служит делу прогресса. Вот единственный критерий который сейчас остался. Хотя именно этот критерий крайне неопределен и дать ему дефиниции невозможно. Никто из вас не может с уверенностью сказать, что есть прогресс. Я имею в виду не технический, не научно-технический. Я имею в виду, конечно, прогресс общественный, социальный. Никто не способен дать определение этому. Каким образом проходит улучшение или совершенствование социальных отношений? Да и вообще происходит ли? Оно. Технический прогресс легко определить, а вот это сложно. Итак, возвращаясь к политическим микрореалиям современной Европы. Сами вы понимаете, что на прошлой неделе, а вернее под занавес прошлой недели, воскресенье, <coughs> прошли выборы в Германии. Итоги подведены. И что же? Мы имеем какую-то ясную картину? Да нет. Мы такой ясной картины не имеем. И не потому, что затруднено со составление каких-то правительственных правящих коалиций. Да нет, они, они сложатся в конечном счете, но непонятно, смысл этого социального развития совершенно э, нам не дается. Не дается осознанию, не, не идет в руки, что называется. Германия стоит перед э, выбором, она на перекрестке, это всем понятно но что за перекресток и что с чем скрещивается здесь остается совершенно непонятным для всех наблюдателей и для самих немцев кто-то там, разумеется, радуется тому, что победили социалисты и на второе место вышли христианские демократы партия, которая уже давно не является консервативной, это очень важно понять, а является центристской, в лучшем случае правоцентристской, но слово "право" они сами уже предпочитают не использовать. Из-за чего проиграла эта партия? Она проиграла только потому, при всех этих воплях-соплях, которые адресованы Ангеле Меркель, которая такая замечательная была, такой замечательный лидер всей Европы. А когда вы просите сказать, ну так давайте разберем по полочкам, ну да, в ее правлении были кризисы, но давайте посмотрим, каково ее духовное наследие, каково что она оставила немцам впрок то, что им придется решать. Мы вдруг обнаруживаем, что ничего такого она и не оставила, если у ее предшественника, канцлера Коля, ей, которого ей удалось подсидеть успешно, очень брутально, но удалось. Были такие достижения, но объединение Германии чего стоит? Чего стоит успехи немецкой марки в его бытность? Это разве не веха историческая? Так вот ничего подобного канцлер Коль канцлер Меркель, которую называли мамочкой по-немецки Мути, она предъявить не сможет потомкам, предъявить не сможет. Она пережила финансовый кризис восьмого года, но она его пережила, она его не определяла в конечном счете. Она оставляет своим потомкам наследие с колоссальную нерешенную задачу. <coughs> задачу интеграции мигрантов. Огромного количества мигрантов. <coughs> и эта задача, как мина замедленного действия, она еще рано или поздно взорвется в Германии и решать придется наследникам Меркель. Но почему это произошло? Почему социалисты, которых уже все списали со счетом, они действительно уже полтора десятка лет, со времен Шредера, канцлера, они не правили, а были младшим партнером по правящей коалиции. Почему они пришли к власти сейчас? Более или менее, я объясню, что э, проблема отнюдь не решена еще, кто будет канцлером еще, как говорится, будем живы, будем посмотреть, как говорил мой папа. Так вот, почему это произошло? Да именно потому, что руками, делами и устами канцлера Меркель, и ее партия, которую она принимала как консервативную, сдвинулась безнадежно влево, в центр, если хотите. Но по отношению к прошлому это влево. Напомню, что премьер-министр Баварии Штраус был очень решительным консервативным политиком, который любил говорить «Направо от нас уже только стенка». Или ему приписывайте другое изречение, направо от нас, между нами и стенкой, не просунуть и лист бумаги. То есть мы заняли все пространство направо, никакие права силы нас не могут поставить под угрозу. Так вот, приняв такое наследие, канцлер Меркель умудрилась страну сместить. Влево и в центр. И сейчас, когда я смотрю на съезды этой партии, на заседание ее руководства, я вижу над ними колоссальный транспарант, полотнище на всю стенку, где написано ди ми центр Она гордилась тем, что правую партию, консервативную, она сместила в центр. Но извините, любой хоть, хоть немного, хоть доморощенный философ вам скажет, что центр – самое ненадежное место в политической системе всегда, потому что у него нет самостоятельного места. Центр отсчитывается от крайностей. Если у вас есть две крайности какие-то, то вы легко можете рассчитать, где же центр. Но если одна крайность сместится, а другая вдруг в свою сторону, то и центр вынужден будет сместиться, иначе он перестанет быть центром. Это, иначе говоря, величина умозрительная, техническая, высчитываемая, выводимая из крайностей, в любом случае самостоятельного значения не имеет. Но гордость Меркель была именно в том, что мы сейчас полные центристы. Мы центристы, а это значит собственная позиция. У нас нет, у нас есть где-то посерединке позиция. Если вот правые сделают это, а левые это, мы найдем свое место, оно будет в центре. Вот предмет ее гордости. А такие партии принципиально не нужны. Они начинают терять вес политический. Понимаете, потому что э, человек, как говорится, проявляется в крайности. Он не проявляется в, с, в своей серединной, срединной позиции, а в крайностях. Хороших, плохих, но только так можно понять, что за человек, что за партия, для чего она вообще нужна и что она хочет сказать своему населению. Так вот, сместившись в край, влево, в самый центр, эта партия потеряла привлекательность для немцев. И тут ничего не поможет то, что Меркель была популярна. Она была популярна, она обеспечивала некую стабильность. Но и стабильность ведь сама по себе это не качество, потому что она исключает развитие. Нам нужны системы, которые предназначены, приспособлены для эволюции, для развития, лучше всего быстрого, стремительного развития. Вот эта позиция партии Меркель не предусматривала такого развития. Она была в центре, она обеспечивала только стабильность, Существующей системы. Замечательно. Но избирать такие партии становится все труднее и труднее. Так вот, ее заместила социалистическая, социал-демократическая партия Германии. Что же сейчас произойдет в стране? А от этого зависит будущее Европы в значительной степени. Вдумайтесь в то, что за образование сегодня Европейский Союз. Ведь не зря Германия считается его локомотивом, а раньше называли их тандемом. Германия-Франция. Франция сама по себе в значительном раскладе, и мы, раздраем, и мы дойдем до этой темы. Но и Германия перестает в этом смысле быть идейным локомотивом. Что она может предложить Европейскому Союзу? У нее была до сих пор стабильная экономика, и это будет поставлено под вопрос. И сейчас уже поставлено. Так вот, вариантов будущего правительства два. То ли будет создана правительства так называемого левого центра это социалисты зеленые и свободные демократы свободные демократы это фактически либералы, они часто себя называют либертарианцами скорее но они в принципе либералы а либерал это человек без царя в голове это человек без сильных идей, говоря по-русски это дерьмо в проруби вот как это Прорыв расширяется или сужается, вот так и бултыхается это дерьмо в нем. Либералы э, всегда оказываются какими-то попутчиками, попутчиками. Никогда нет либеральных сил ведущих в стране, в любой стране. Между, между прочим, вообще правят в, во всем мире две-три либеральных партии, одна в Канаде, одна в Японии. Но это и все. Другие либеральные партии являются, как говорилось раньше, привеском. К букве вещах. То есть, самостоятельной силы у них нет. Так вот, либералы вполне возможно войдут в эту левую, левоцентристскую коалицию. Главные силы там будут социалисты и зеленая Это очень важно понять. Зеленая это достаточно радикальная партия, которая рядом с энверантами, тенденциями, то есть, тенденциями, связанными с охраной окружающей среды, имеет и весьма сильные социалистические, я бы сказал, даже коммунистические тенденции. То есть их придется как-то сочетать. Социалистам придется каким-то образом, опять же, подвинуться, чтобы зеленые имели возможность проявить себя. Это правительство, разумеется, будет для Германии достаточно проблематичным. Я не хочу сказать трагичным, хотя я считаю, что оно будет трагическим. Другой вариант, который пока еще обсуждается, но... Но у него нет реальных оснований для самореализации. Это вариант того, что христианские демократы, будучи на втором месте, сколотят ну, совершенно ту же коалицию. Вот в этом же и прелесть ситуации. Других вариантов нет. Они могут создать коалицию с теми же зелеными и либералами, свободными демократами. Так вот, вдумайтесь в ситуацию. Этот вариант, я повторяю, мало маловероятен. Зелёным не незачем идти в такую коалицию. Разве что, если им предложат место канцлера, что было бы совершенно невероятно. Потому что иначе им ближе по духу социалисты, социал-демократы, разумеется. И для исполнения их зеленых грез гораздо более пригодно социалистическое правительство Германии. Так вот, это есть направление движения. И если проследить хотя бы мысленно направление движения, то мы придем к тому, откуда мы, как говорится, ушли. К обществу дефицита. Это то, с чего я начал. Потому что ограничение функционирующего рынка всегда оборачивается дефицитом. Достаточно, если я вам скажу, что население Берлина в референдуме об об обществлении, то есть национализация жилого фонда проголосовало за национализацию. С тем, что у девелоперов, у владельцев большого количества квартир и так далее, эти квартиры будут национализированы, обобщены. Но если это вам не напоминает что-то из нашего общего недавнего прошлого, значит вам уже ничто не напомнит об этом. Это, конечно, какие-то последующей коммунистической идеи, которая сейчас, или марксистская, если хотите, которая сейчас распространяется и похищает, возвращаясь к этому слову, похищает Европу у нас на глазах. Франция, особый разговор, она тоже бунтыхается совершенно непонятно, в чем Макрон теряет популярность не по дням, а по часам, его главные проблемы сейчас смешны для нас, комичны даже, я бы сказал, его главная проблема – это яйцо, которое в него запустил какой-то революционер с требованием всемирной революции, за что, может быть, отсидит 4 месяца, как я и скажу из прецедента, человек, который дал ему пощечину, получил 4 месяца тюрьмы. Тюрьмы. <coughs> Неусловно. Или он судится сейчас с фотографом, который, который его запечатлел во время отпуска в трусах, вполне приличных вплавках я бы даже сказал и он с ним судится сейчас за то что это его личная жизнь но это смешные вещи и при этом Франция то затоплена буквально вариантами дефицита волнениями каждую субботу уже 7 суббот подряд проходит массовая демонстрация по 200 тысяч человек это солидная демонстрация а ведь приближается время выборов президентских не далее как Весной следующего года будут президентские выборы. В каком виде Макрон будет там, непонятно. Ясно только, что он на этих выборах не победит. И в довершение этого коротенького такого обзора, чтобы понять, как говорится, откуда ноги растут, чтобы понять, что это поветрие. Это коммунистическое поветрие. Это идеология, идеология которая похищает у нас на глазах Европу. Так вот, в Ватикане вышла Сообщение ⁇ это официальное уведомление, что э, не допустит нынешний папа римский э, гендерного, то есть полового неравенства, и швейцарская гвардия, знаменитая гвардия, которая охраняет Ватикан в этих своих смешных трепечных опереточных мундурах. Так вот, эта гвардия э, будет обязана принимать... Своей свои ряды женщин, и для этого строится новое общежитие для гвардейцев, где будут женские, женская, даже не половина, а женские номера, я бы сказал, комнаты в перемешку с мужскими. Они будут охранять покой римского папы. Ну что ж, покоя ему желаем и все. Так вот, вот такая пробежка по увядающей и, как говорилось раньше, пахнущей еще хорошо Европе. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Эфима Фиштейна «Похищение Европы. Телефон в студии 847 40 Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните. И прежде чем мы перейдем к событиям в Америке, я бы хотел вернуться к тому, о чем мы говорили о Великобритании. То есть а великобритания в принципе стоит на пороге коллапса все что остается делать правительству сегодня это молиться о том чтобы зима не была холодной жестокой потому что в свое время я помню лет десять назад если не ошибаюсь в великобритании открылись залежи сланца И если бы не эти фанатики а зеленой энергетики борьбы с глобальным потеплением великобритания могла бы стать энергетически независимой а так они закрывают электростанции которые работали на угле борются с глобальным потеплением значит ветряки бесполезны, потому что в северном море ветра не было достаточно стоят такие скелеты бестолковые ну и в итоге получили то что получили стоимость газа увеличилась в два с половиной раза чем это закончится, и нашим вагиноголовым американцам следовало бы посмотреть и обратить внимание на то, что происходит в Великобритании, потому что эти идиоты, которые сейчас в Конгрессе заседают, этот дебил, который заседает в Белом доме, проталкивают 3,5 триллиона, а точнее сказать, 5 триллионов долларов с тем, чтобы убить энергетический комплекс и перейти на возобновляемую энергетику и столкнуться с тем с чем сталкиваются остальные страны в том числе и великобритании нет они борются с глобальным потеплением вчера или сегодня не помню пресс конференции опять собрались вся эта банда демократической кокос и страдают мы о будущем о том о сём мы создадим миллионы рабочих мест насколько я помню когда зиц председатель был еще вице-президентом в администрации обамки они тоже боролись с глобальным потеплением, они 94 миллиарда выделили на так называемую возобновляемую энергетику. И что мы имеем в итоге? Вообще, сколько сотен миллиардов долларов наша страна, имея в виду Америка, если взять по Штатам, по таким, как Калифорния, по таким, как Иллиной, вот сейчас очередной закон приняли такой, как Нью-Йорк, сколько сотен миллиардов долларов эти подонки потратили? И насколько же мы побороли глобальное потепление, сколько еще триллионов долларов нужно украсть у народа Америки с тем, чтобы эти подонки набили себе карманы, а результата любой здравомыслящий человек понимает, что никакого влияния на, на то, что происходит, так сказать, в природе, это не окажет это не окажет потому что козявки есть существо более так сказать высшего порядка которое определяет все эти козявки пытаются изменить климат планеты но это же безумие полное но к сожалению настолько оболванено и такая масса народу оболванено что они на это ведутся хлопают в ладоши радуются прям а результат будет тот же самый нищета и разруха нищета и разруха потому что на самом деле это а, тема зеленой энергетики этой борьбы с глобальным потеплением это тема власти это просто используется как инструмент с тем чтобы убить средний класс и все за, взять под собственный контроль и, и, тема с эпидемией игра имеет то же самую ту же самую цель абсолютно ничего общего со здоровьем нации не имеет все сводится к тому, что кто-то зарабатывает охрененное количество денег, а кто-то гребет власть. Вот и все. Вот результат. Вот конечный результат. Если не возражаете, давайте попробуем принять звонки. Давайте. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер, Ефим. Меня зовут Евгений. Вы очень хорошо провели аналогию с нынешнего состояния с состоянием перед Первой мировой войной. Но как вам кажется, если тогдашнее всеобщее помешательство можно было бы хоть как-то объяснить всеобщей культурой декаданса и обвешалостью мировых элит то сегодня мы имеем дело с абсолютно рукотворным искусственным кризисом и своеобразным заговором мировых элит перед своими народами спасибо большое вы Евгений нашли совершенно точное слово это всеобщее помешательство вообще массовое случаи случае массового помешательства в истории Известно их достаточно много, достаточно много. От Антики до Средневековья были массовые помешательства. Не хочу ссылаться на общеизвестные случаи типа там проповедника Савонаролы и прочие, когда массовое помешательство охватывало города, народы. Так вот, я склонен скорее видеть в этом именно признаки тяги к смерти, тяги вызванной массовым помешательством, массовой э, дезориентацией населения, скорее чем каким-то всемирным заговором. Я вообще э, отказываюсь быть конспирологом в этом смысле и пытаться э, назвать группу там 5, 7 десяти товарищей, которые это все придумали. Такие вещи, вообще массовые движения не придумывается. Другое дело, фальшивая идеи которые подсовываются и сейчас я вижу целый ряд таких идей которые подсовываются населению причем они обставляются так чтобы вызвать повышенную почти маниакальную тревожность и возбужденность у населения когда вам говорят что мы стоим на пороге уничтожения планеты земля если мы не предпримем самых срочных мер которые обычно связаны с отказом от чего-то, отказом от промышленности, изменением э, стандартов жизни и э, стереотипов мышления человека, то только так мы сможем предотвратить грозящую нам катастрофу, которая представляет исчезновение жизни на Земле из-за того, что Земля будет не приспособлена для жизни человека. Причем обратите внимание, что идеи, которые подсовывают нам, вот эта так называемая прогрессивная часть человечества, они связаны одной формулой, или, если хотите, одной схемой. Эти идеи должны быть в принципе недостижимы. Если вы ставите достижимую идею какую-то, которую можно путем организационных мероприятий, путем перестройки какой-то промышленной индустриальной, технической, можно достигнуть. Эти идеи не годятся. Они слишком достижимы. А вот если вы ставите недостижимую идею ⁇ чрезмерное загрязнение межзвездного пространства ⁇ Ну разве можно так жить? Межзвездное пространство уже <coughs>, в <вчистую> загрязнено. <coughs> То такие идеи имеют шанс на долгую жизнь. <coughs> Они никогда не будут достигнуты. То есть мы сможем общество обездолить. В течение очень длительного времени. Вот так построена мысль о не о глобальном потеплении, сейчас его никто так уже не называет, а о климатичес, климатических изменениях, это лучше. Потепление, ну можно там действительно в ледниковый период вернуться, а изменения, ну как же вы можете справиться с тем, что меняется? Да, климат переменчив вообще по своей природе, но если сделать из этого проблему и тяжелейшую проблему, то можно всю жизнь прожить, две человеческих жизни, три. Можно посвятить этому. Можно пожертвовать поколениями людей, не достигнув ничего. И в результате встать посреди площади и сказать так, товарищи, дорогие, ради чего все это делалось? Ради чего мы испортили себе и нашим детям жизнь? Но ничего, изменения были, они есть и будут и так далее. Тут мы же ничего не можем поменять в самом своем изменении. Потому что это нечто онтологическое, свойственное человеческой натуре. Все, что сейчас предлагается, парадоксально, все угрозы а предлагаются только угрозы. Обратите внимание, мы должны вымереть от того, от всего, от третьего, десятого, но обязательно угроза вымирания. Как называется самое активное движение современной молодежи? Extinction rebellion бунт против вымирания. Они боятся вымирания. Так вот, все, что нам предлагают, все угрозы, обратите внимание, ковид, болезнь. Но это грозит вымиранием, и эта цель недостижима. Потому что сейчас ясно, что закончится одна фаза, придет, новая это бесконечно. Человечество уже будет жить всегда не с ковидом, а с принципом смертельного заболевания, с принципом смертельного вируса, бактерий, что хотите. Вот сейчас в вашей стране. Человек, над которым я не хочу издеваться, изменяя его фамилию или называя его как-то, привился в третий раз с, большим, с большой помпой. И все это видели. А в Израиле сейчас говорят, поговорят о четвертой прививке, третьей мало. Причем что с людьми, у которых всего три прививки? А да, будет четвертая. Но и такой человек, ведь считается крайне отсталым. Он тянет мир в прошлое. Он тянет мир в прошлое. Он льет... Воду на мельницу самых темных сил человечества. Фактически, он мешает обществу избавиться от угрозы атомной войны. Он подыгрывает атомной войне. Да что хотите? Вы же помните, как это было в Советском Союзе. Если вы не читали Стенгазету, в принципе, вы были поджигателем войны, и очень легко было эту цепочку протянуть. Поджигателем войны, а значит значит вам было все равно что будет будут слезы вдов там грустные глаза сирот и так далее значит вы вот такой нелюдь вы чудовищный человек если вы не читаете стен газеты вот также сейчас раз третья и четвертая прививка оказывается нужна возможно то будет нужна и 10 и по отношению к привившемуся 10 раз тот кто привился всего 9 или 8 уже оказывается поджигателем войны де-факто человеком который тянет общество в прошлое. Это бесконечная история, поэтому ждите 10 прививки. Она понадобится, потому что вдруг окажется, что третьей мало. Она через полчаса, известное дело, прививка теряет свою силу, простите, через полгода она теряет свою силу, значит, надо снова прививаться. То есть найден ключ, золотой ключик к обществу. Ему придется все свое дальнейшее бытие быть объектом каких-то вакцинаций а завтра придут с новым, это же бесконечная череда угроз, понимаете? Это и угроза то, того, что не соблюдено гендерное равенство, она такая же угроза человечеству стоит, нужно срочно добиваться гендерного равенства, в чем оно выражается, ну вот так как швейцарская гвардия в Ватикане, надо будет строить комнаты для этих э, женщин, это как в американской армии, которая гордится количеством беременных мужчин, в армии сейчас, и чем больше мужчин там в роте, тем э, лучше это, командир идет на повышение, получает новое звание и прочее. Это бесконечность. Найден золотой ключ к тому, чтобы человечество не звести. Но я отказываюсь видеть в этом заговор какого-то сороша или тому подобных людей. Они могут э, включиться в, эту, в этот процесс, что называется, включиться. Они понимают его перспективность, многие из них. Но они его не придумали, они нашли, нащупали слабую точку человечества. Там, где молодежь, лишенная реальных перспектив, скажем, там, повышения благосостояния, защиты Родины, таких перспектив много, могло бы, мог бы она считать. Но оно лишено молодого поколения, ему подсовываются, подсовываются угрозы для существования, даже для правильного существования. И вот эта череда угроз бесконечна, нам сейчас придется все время жить, потому что э, какие-то университеты выдвигают проекты и получают гранты на то, чтобы найти новую угрозу для существования человечества. И чтобы давайте... не было Придется активно бороться с этим. Давайте. Давайте, давайте попробуем давай. принять еще звонок. Добрый день, пожалуйста, вы. Да, добрый день. Вот смотрите, Трампа обвиняли в том, что он разрушил отношения со своими союзниками европейскими по НАТО. Он просто просил их исполнять свои финансовые обязанности, как записано. Так, они ничего не сделали. Байден ничего не просит вообще, и тем более они ничего не делают. Вот вопрос у меня такой. Насколько Америка, если она захочет вообще сражаться в будущей войне реально может рассчитывать на своих европейских союзников по НАТО. Ни насколько, ответ очень прост. Ни в коей мере, ни насколько она не может рассчитывать. Потому что Европа сейчас не только не настроена на то, чтобы как-то воевать вместе с Америкой. За что угодно. Кстати, таких ценностей сейчас нет. Для этого разрушены. Все предыдущие ценности, включая всякие ценности типа человеческих свойств, типа мужественности, рыцарской чести, там какие-то достоинства, патриотизм и прочее, прочее, можно долго перечислять, они разрушены. Они уже не являются ценностями. Так За что воевать? Территориальных претензий вроде бы нет. То есть единственное, что когда нападут, если нападут, за это можно воевать. За территорию своей собственной страны и даже блока. Но сейчас-то ведь под разговорчики о том, что Трамп чего-то почти разрушил, разрушено до, до основания. Ведь НАТО фактически разрушено сегодня даже, даже самые э, горячие сторонники. Не могут сказать, в чем предназначение этого блока сейчас. Ясно уже, что не во внешней экспансии, не во внешних... Э, Попытка там насадить демократию. Назовите как угодно, как, как можно более обидно. Это не важно. Но это были, были какие-то цели. А сейчас какие цели стоят перед НАТО? Де-факто. Если учесть, то никто, скажем, прямую не собирается оккупировать. Ни Европу, ни Америку. Сейчас, в будущем, ну представьте себе нападение Китая. На что угодно, на какую угодно часть Америки. Вы думаете, что... Что немцы, которым запрещено вообще воевать, сейчас они ввели в Конституцию, правда, возможность за рубежом воевать, что французы придут на помощь, да забудьте об этом, ради бога, но никакого такого, даже в больном уме, в больной фантазии не приснится, что европейцы придут воевать за Америку. Это и, собственно говоря, и даже не входит, как говорится, в планы, в оперативные планы НАТО. НАТО сейчас находится в тяжелейшей ситуации, можно пожалеть, а все почему? А все потому, что над реальностью мира возобладала чистая идеология, причем преступная идеология. Для этого нужно было и убрать предыдущего президента, который чего требовал от европейцев? Да все того же боевитости. Потому что что значит платить по обязательствам? Это значит вооружаться, это значит модернизировать свои армии. Вот что это значило. Он же не для Америки просил 2%, скажем, от каждой страны, как обязались. Нет, он просил это для себя, для самообороны. Это было обозначено как разрушение, а то, что сейчас наступило, полный развал НАТО, даже пока еще не нашло своей дефиниции. Никто не пытается даже определить, что происходит. Говорят только о том, что НАТО переживает труднейшие времена. Естественно, можно так сказать, что оно их переживает, потому что Трамп... Вот, такие поставил условия жесткие, и, конечно, он НАТО разрушил. Но это же вообще, все можно переиграть и все можно переименовать. Точно так же, как у себя дома, можно провести, скажем, какой-то пересчет и перепроверку, а потом, хотя и выявится как колоссальное нарушение, потом объявить, что не только не выявлены нарушения, но и наоборот. У нынешнего президента получено там на 300 голосов больше, чем раньше считалось. Но почему? Да потому что попытка заменить реальность идеологией и э, попытка извратить содержание слов и понятий. Вот если их извратить, вот вы ждете, например, выборов каких-то, следующих, может быть. <клёх> Я вот сейчас слушал на днях Ал Шарптона, есть такой <клёх> замечательный проповедник, а про американский проповедник? Что? Ну, нет, проповедник, да-да. Так вот он, он, будучи на южной границе Соединенных Штатов, там сказал замечательное слово, именно обращаясь вот к таким, я бы сказал, недоумкам. Он сказал, вы ждете выборов? Да забудьте. Уже все состоялось. Нам достаточно было победить один раз, и это навсегда. Вы уже никогда, мы ничего не отдадим и не поменяем. Собственно, мы это и подозревали. Но он это высказал вслух, потому что он уверен в своей правоте, он уверен в правде, которую он продвигает. Поэтому, к сожалению, пытаться доказать легалистическими, так называемыми, путями свою правду почти не представляется возможным. Почти не представляется возможным. Тут нужна гораздо большая решимость. Да, и вы как раз упомянули Китай, наши... Как сегодня Марша Блакборн сказала про генерала Милли, что он. Агрессивно-политический, просто агрессивно-политический, дважды повторила. Пока вот эти агрессивно-политические э, марксисты, которые вдалбливают в армию теорию рас, э, расовую теорию, как это называется? Э, э, э, критическую э, расовую теорию. Да, критическую э. расовую теорию, когда они работают над тем, чтобы создать костюмы для беременных летчиков новые и так далее. А китайцы тем временем работают над технологиями, а, воруют технологии по всему миру, вооружают просто безумно свою армию, а, скупают или каким-то образом завладевают в, всеми, скажем, месторождениями редкоземельных металлов, которые, кстати, используются при а, создании батарей, на которых ездят электрокары там пятому году зиц председатель поставил задачу zero emission то есть всем перейти на электрические машины и китайцы будут производить батареи в общем загоняют нас в такой угол в такую яму и к сожалению я просто под конец не знаю нет ли звонков студии у нас осталось еще пока никто не отменял вот эту библейскую максимум что когда бог хочет наказать человека он лишает его разума абсолютно это находит свое подтверждение во главе величайшей страны в мире стоит совершенно безумный человек правда он я все равно считаю что он фигура не самостоятельная, что за ним стоят идеологи которые однажды провозгласили а кардинальное изменение нашей страны просто вот кардинально изменить ее и было начато это и он продолжает эту политику и в случае если он взбрыкнет они его уберут легко и просто там с применением 25 поправки или импичмента Но неважно пока он выполняет их волю он будет сидеть несмотря на то что он является собой позор нации он будет сидеть в белом доме и творить Бесчинство, разрушать экономику, разрушать мораль, к сожалению. А, что касается а я... выборов, я не знаю, как-то уж больно пессимистично это все прозвучало, но похоже, что в том, чтобы говорить в ваших ощущениях, есть некая правда. Я, я цитировал практически. Я цитировал, потому что тут выражена, как говорится, вот весьма э, посконная, кондовая правда. Они считают, что они пришли к власти. Они не просто победили на одно, на один период, они пришли к власти. всегда. Вот в чем дело. Ефим, огромное спасибо. Да. К сожалению, времени больше не осталось. И до встречи в Все. следующий раз. Всего хорошего всем и бодрости духа.